Здарова, всем привет, добро пожаловать значит, на выпуск калибровости, канал Dark Spirit Сегодня мы поговорим про последние новости нашей игры за последнюю неделю Мы узнаем про родмэп, кланы, статистику, про твич-дропсы поговорим А также узнаем про выход игры Steam и обсудим камуфляжи и все остальное В общем, все, что было мне интересно на этой неделе также не забудьте перед этим подписаться на YouTube канал, тро, векоплейку и все другие платформы, которые можете найти внизу, если хотите нас поддержать. А также не забывайте, что есть группа Pro Калибр лучшая фан-группа по игре Калибр со самыми свежими новостями. А мы поехали. Поговорим про Steam. Игра в Steam 12 апреля. А это значит, новые игроки, новые активности и очередной этап развития нашей игры. Игра не умирает, кто бы что ни говорил, не дождетесь. Помимо всего прочего, вы сможете заработать 3200 монет, которых вам хватит на очередной боевой пропуск. Но мы про пропуск поговорим попозже. Так вот, как получить монеты? Вы в Steam создаете новый аккаунт, либо привязываете свой старый аккаунт без потери прогресса. Соответственно, можете играть и через Steam, и через лаунчер. работа одинаковые. Но есть маленький нюанс. Если вы играете через Steam, вы зарабатываете монеты. Так вот, если вы зайдете в игру с 12 по 19 число. Вы автоматически получаете 400 монет. Естественно, через Steam в игру. И через глаунджер. Через Steam. Напомню, зафиксировали. Далее. Вам будет доступна каждый день в Steam одна боевая задача. Победить 5 раз. Победили 5 раз, получили 400 монет. И так каждый день по одной боевой задаче. Итого за неделю вы получаете 3200 монет с учетом 400 монет за просто вхождение в игру. Как бы очень классно, разработчики наконец то расщедрились и заманивают на Steam. Что в принципе логично. Кстати, не забывайте написать комментарий про игру, поставить на него свой отдых и поставить на него оценку. Надеюсь, оценка будет высокая, а комментарий будет максимально честным, а не старый, захейтенный, потому что у кого-то что-то где-то а, наболело. Ну, переходим к следующей новости. Также у нас стартует новый сезон Twitch Drops. Если вы не знаете, что это, я покажу, как это подключить и получить. Заходите на сайт в свой личный кабинет, в верхний правый угол, нажимаете. Выпускаетесь вниз, где написано Twitch. Нажимаете «Привязать». Перед этим не забудьте зайти на Twitch и зайти под свою учетной записью. Привязываем. Все, учетная запись привязана. Все, что вам надо дальше делать, это смотреть Twitch-трансляции. Кстати, не забудьте подписаться на мой Twitch-канал. Вам это будет полезно. Так вот, когда будете смотреть Twitch-трансляцию, вы за это будете получать награды. На данный момент известно о получении камуфляжа, анимированной ошибки с лягушкой, Образа на Бурбона И, соответственно, новая эмоция сбитой. Также будут какие-то дополнительные награды, но что там будет, мы еще не знаем Пока известно только это получая получение наград на будет смотреть трансляцию на Твиче И за определенное количество часов вы будете получать награду на каждом временном этапе Более подробно мы расскажем, когда выйдут все новости по всем наградам на Твиче в этом сезоне Теперь предлагаю обсудить модельки, которые вышли на белорусов. Как по мне, они получились зачетными. Я лично за такой контент. Но люди разделились на три категории. За, против и те, кому пофигу. Я лично как бы поняли за такие модельки. Да, они, они не соответствуют ТВД, но блин, как же они классно выглядят в плане образов. Единственное, наверное, мне, э, хотя я и люблю играть на зубри, всем советую поиграть на зубри, посмотреть мой видосик, э, рекомендую. Но о, сам образ Дубра мне, ну, такой себе. Но штурма прям сочетно, если честно. В общем, э, да, ТВД не подходит. Да, оно не совсем удачно выбрано, но, блин, как же это прикольно. Я за такой контент. Давайте все-таки мы хоть и мужики, мы хоть и взрослые, но давайте будем честными. Надо иногда быть немножко веселыми, не такими, блин, ну, то есть, ничего, ну. Нет, народ, давайте веселее к этому немножко относиться. Все-таки это игра. И такие прикольные модельки добавляют разнообразие. И как сказали разработчики, таких моделей будет 20% из 100. То не, не должно быть сильно пугать. 20% это не стоит И если кому-то что-то не нравится, сюда можно нажать на кнопочку. Поэтому, как лично для меня, эта идея довольно-таки неплохая. Такие, такие образы надо добавлять, но все-таки должна быть какая-то грань. Например, видеть э, спецназ, точнее видеть алмаза с розовым автоматом я лично не хочу. Но если просите меня, хочу ли я смотреть а на японочек в каком-нибудь прикольном стиле, я отвечу вам, да, и за это можно кидать меня камни. Но слушай, анимешника Поэтому я иногда хочу такие образы выглядеть. Опишите, что вы думаете по этому поводу. Я лично купил двоих. И на этом экспериментальная часть заканчивается. Прошу прощения за звук. К сожалению, я дал петличку своему коллеге, поэтому... Звук немножко бараклит. Вот такой звук в следующий раз будет уже на продвижении всего юдоса. Пишите, понравилась ли вам эта экспериментальная часть со студией и тому подобное. Если понравилось, пишите. В следующий раз еще раз такое сделаю. Если нет, будем продолжать в таком же формате. Ну и начнем с той новости, которая с небольшой, которая появилась. Слава богу, разработчики отблагодарили донатеров. Хотя, если честно, не должны были. По факту они получ... донатеры получили все, что хотели. Но, тем не менее, у нас появилась вот такая вот анимированная нашивка, которая показывает кто донатил кто нет. На самом деле сейчас до сих пор неизвестно, за что ее получают Ну, понятно, за что за донат. Но, как стало известно, вроде как ее дают за то, что ты донатил больше 10 тысяч, как говорят, больше 10 тысяч. И в определенный промежуток времени, там до конца 22 -го года или начала 23 никто точно не знает. Но самое главное, что надо было донатить в определенный момент. А сейчас эти донати, я так понимаю, ничего давать не будут, но это не точно. Мы пока уточняем эти данные. Но тем не менее, нашивочка есть, все классно. Я лично потратил уже больше, наверное, 100 тысяч. И, кстати, мне повезло, мне дали, хотя я, в принципе, ее использовать не буду. Она мне, по большей части, нафиг не нужна. Но перейдем к самым большим глобальным новостям. Первое, это сезонный игровой режим. И, соответственно, это игровое событие ко дню победы. Будем объять это в одно целое, так как игровой режим это тот, что был на 9 мая, но уже с какими-то переделками, с изменениями, скорее всего, будет та же карта, но механики немножко поменяют, как мне кажется. Во втором все останется по-прежнему. Посмотрим, как это будет, что из этого возьму, что оставят. Все-таки режим экспериментальный, как мы понимаем, некоторые вещи потом будут уже на основе. Далее это новая коллекция бразильских оперативников и, соответственно, новый боевой пропуск. Как мне кажется, естественно, понятно, что оперативники будут в новом боевом пропуске, но сейчас, как я думаю, не будет боевой пропуск. Мне кажется, его запустят после 9 мая, после окончания ивента. Сейчас, после выхода в Steam, у нас до 19 числа будет активности, плюс туда-сюда. Мне кажется, боевой пропуск запускать не будет, чтобы он не накладывался еще и на 9 мая. Хотя, кто его знает, может быть, разработчики и сейчас это сделают. Очень хотел бы, конечно, чтобы у нас были новые фавелы, городские карты, в которых бразильские оперативники показывают себя с хорошей стороны. Если я успею, то обязательно подготовим отдельный видос про бразильских оперативников, что они сами себя представляют. Далее на третий квартал у нас ожидается поддержка геймпада. Не знаю, зачем нужен геймпад, но, если честно, наверное, какой-то запрос все-таки есть. По большей части, мне кажется, это для того, чтобы вдруг перейти на платформу, и играть на геймпаде, на PlayStation, например. Но это все возможно. Если что, мне кажется, там идеально эта игра будет смотреться. Вот. Я лично на геймпаде не вижу смысла играть в PvP. Я думаю, на нем будет играть исключительно PvE. И дай бог, дай бог, вот честно, прямо скрещу пальцы, чтобы не добавили ассист. Потому что если мы будем в PvP играть с ассистом, то это будет большое... Преимущество у геймпада и плюс будет сложнее выяснить, кто читер и кто нет, так как Асис, если вы знаете, он сам прилипается, говоря, к голове. А дальше будет добавлено пользовательское лобби. Тут отдельно хотел бы сказать, что у нас есть клан Про Калибр. Ой, клан Про Калибр заболтался. У нас есть группа Про Калибр ВК, где самые лучшие новости. Не забываем, заходим туда. Вот, есть у нас клан Вардар Спирит, в котором мы проводим турниры, проводим участие, немножко мы избавили обороты, но сейчас опять начинаем проводить массово турниры. Поэтому заходите по ссылке в описании, вступайте в наш клан. А в связи с тем, чтобы выходит пользовательское лобби, значит мы будем проводить очень много внутренних турниров. Наконец-то мы не будем использовать костыли в тренировке на пистолетах или бегать где-то там на 1, 2, 3. уже полноценные внутренние турниры. Ну естественно, такие же пользовательские лобби позволят Игрокам создавать между клановыми, в общем, создавать свои личные турниры, в которых будут участвовать другие игроки. На подобии тех турниров, которые проводились. Это очень классная новость. Я не знаю, сколько мы этого ждали. Вот этот год, вот эти вот эта неделя с новостями, она прям просто вселяет надежду, что игра еще больше начинает жить и двигаться дальше. Далее добавляется новый режим PvPVe. Это, мне кажется, возможно будут рейды, которые обещали много лет назад. А, кстати, вот тут вот будет сейчас показана картинка. У меня есть исторический видос. Игра до ОБТ. Соответственно, 16-19 до год. То есть, кому интересно, зайдите посмотрите, какая игра была до <со> <со> выхода в ОБТ. <со> вот, далее будет у нас новый театр военных действий. Надеюсь, что это будет Бразилия или что-то вот такое. Главное, чтобы там было не то, чтобы были городские карты. Хочу городские карты очень сильно. Если будет снег, вообще хорошо. Пустыня надоела. Мне нужна либо город, либо снег, либо зелень. Ну, явно уже не пустынные ТВДшки. Забыл упомянуть, что в пользовательском лобби будет также режим наблюдателя. Соответственно, кто-то играет, а кто-то наблюдает со стороны. И это полноценный, блин, реально полноценный турнир. Все, даже сами разработчики смогут проводить турниры, где будет наблюдатель. Я вот лично сам хочу поучаствовать, покомментировать, мы уже пробовали, получается очень довольно-таки прикольно, комментировать а, именно турниры. Уже не по реплеям, а уже прям в живую, прям в реальности. Надеюсь, если вам такая идея понравится, пишите, может быть меня и пригласят. Также у нас появятся 3D прицелы, которые ждут очень многие, это будет хорошо, лишь бы у нас не лагал во время этих э, прицелов. Будут также новые легендарные образы, естественно, но мне кажется это будут уже казахи, в этот раз казахи в пролете, победили белорусы, но так как я последние несколько недель играю исключительно на белорусах, я максимально рад, это прям для меня лиги, если честно. И также еще есть новое, что будут новые сюжетные миссии, скорее всего это будет относиться к новому ПВПВЕ, в которых эти миссии будут, мне кажется будут кинуть нибудь рейды. Чтобы чтобы он вон думает. Мы переходим к четвертому кварталу, где обновляются сюжетные миссии. Все-таки они были в третьем. И что-то у нас добавится в четвертом квартале. В общем, посмотрим, как это все будет. Пока даже ванговать очень сложно. А, будет контент сезонного события. Пока непонятно, что это. И будет, соответственно, само сезонное событие. Посмотрим, какое это сезонное событие сделать. Оно будет явно PvP. Посмотрим, как это будет выглядеть. Может, Туман войны опять запустят. Хотя это как-то мелочно уже будет. Все-таки здесь, мне кажется, что-то должно быть прям глобально очень серьезное. Будет статистика, если честно, статистика такая спорная штука, потому что непонятно, нужна она вообще или нет, какие-то люди говорят, давайте нам статистику, другие говорят, не давайте нам статистику, с тем, что начнутся письками мериться, у кого больше, то, то крут, начнется хейт, соответственно, да, начнется писькомерство, но с другой стороны, это очень хорошая штука, которая стимулирует людей играть дальше, улучшает свой результат, задротить на статистику, это тоже есть хорошо. То есть есть и хорошая сторона этого вопроса, и плохая сторона. Возможно сделать кнопку скрыть статистику и, если, может быть посмотреть статистику только в том случае, если ты ее сам, соответственно, откроешь. Вот. И это хорошо для будущих кланов, которые ведут. Можно будет по статистике уже отбирать человека, не только в проверочных боях, как мы это делаем, да, все кланы вот, а еще и по статистике. Вот. И напоследок самое главное, это представляют клановые механики. Вот тут немножко спорно представляют клановые механики. Не кланы, а представляют клановые механики. Возможно, в четвертом квартале мы кланы не увидим на самом деле, а увидим только те клановые механики, которые они нам озвучат. Покажут, расскажут и дальше будет, может быть, это наше мнение спрашивать, а может быть и нет. Я лично надеюсь, что кланы уже выйдут, клановые войны начнутся, какие-то соревнования между кланов, это оживит очень сильно игру, как мне кажется, это будет такой очень классный соревновательный элемент. Я также думаю, что для кланов было бы неплохо сделать отдельный режим, почему бы и нет, да, то есть режим для столкновения, ну режим столкновения, уничтожения, ранги и еще какой-то режим именно кланов, в котором будут меститься исключительно кланы. Не знаю, как это все будет выглядеть, будем ждать разработчиков и их ответы, но я очень боюсь, как бы это все они не испортили. Зная то, что ну, делают разработчики, это очень всегда спорно выходит. У них в голове одно, у игроков в голове другое, но надеюсь, надеюсь, хотя бы э, разработчики ну, свяжутся да, с лидерами кланов и спросят у них, как кланы видят они. Все-таки есть у нас сообщества, которые могут где-то подсказать, подать идею, либо они могут сказать, а, нет, вот это ни в коем случае делать не надо, боже упаси. Вот если честно, я надеюсь, мы и так уже знаем, что кланы будут. Хотя бы расскажите, что вы планируете, либо хрен с ним не рассказывать, вы спросите людей, что они хотят видеть. Возможно, вы еще успеете переделать и не, не совершите большую ошибку. Ну а с вами был Димон, пока-пока, увидимся на полях сражений, не забываем подписываться на канал, и поддерживать нас лайком и тому подобное.